Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Дистанционная ударная волновария и это метод лечения камней э, почек, мочеточника и мочевого пузыря. Если вы страдаете мочекаменной болезнью, у вас обнаружены камни в почках, в мочеточниках, в мочевом пузыре, этот метод, конечно же, будет самым малоинвазивным, то есть самым безболезненным и легким на сегодняшний день способом избавления от этих камней. Метод основан на дистанционном дроблении камней без инвазии, то есть без проникновения в человеческое тело. Импульсы э непосредственно проходят через ткани организма, не повреждая их, и э разрушают только Камень. Камень разрушается на мелкие фрагменты и свободно с током мочи отходит самостоятельно из организма. Принцип основан на электродинамических волнах, которые без повреждения проникают в человеческое тело и оказывают воздействие только на камень. Все зависит от размеров камня и его химической структуры. Обычно требуется 1 два сеанса на разрушение камня, но бывает и до трех сеансов на один камень.